Мы готовимся к централизованному тестированию и не теряем даже 2 баллов первичных баллов на ЦТ. Поэтому сегодня решение задач это газы и их смесь. Очень-очень часто встречающаяся тема в вопросах абитуриентов. Значит, для начала мы с вами разберем основные понятия. Значит, что нужно сказать? Что такое смеси газов? Да? То есть по факту это растворы, газовые растворы, в которых есть специфические формулы. Во-первых. Можно для именно газов использовать следующую формулу плотности. Вообще плотность это масса делить на объем. Но масса это химическое количество умножить на малярную массу, а для объема мы можем с вами применить химическое количество делить на малярный объем. Отсюда плотность для газов, то есть только для газов, может быть примена как малярная масса делить на малярный объем. Очень классная формула, много чего при помощи нее можно решить. Далее, что можно... Складывать. Значит, можно складывать для нахождения массы смеси масса отдельных газов, ну я так условно напишу, плюс М и Т. Да? Также можно складывать химические количества и объем, но никогда, вообще никогда не складывайте малярные массы. Значит, как можно найти малярную массу смеси газов? Это либо отношение массы смеси к химическому количеству, но на самом деле так часто я вижу, что решают так задачи, так учителя. многие дают решать именно через эту формулу. Я ее не люблю, очень часто нужно вводить две переменных для одного газа Х, для другого Y, ну и, соответственно, у вас будет какие-то какие-то соотношения, а соотношения очень часто сложные решают абитуриенты, поэтому лучше эту формулу не использовать. Что я вам предложу взамен? Есть такая удивительная величина, как объемная доля или фи, допустим, какого-то газа Х1. Это отношение объема этого газа к объему, все смеси, либо отношение химического количества этого газа к химическому количеству смеси. И очень удобно этой величиной пользоваться. Значит, Как тогда при помощи этой величины можно найти малярную массу смеси газов? Это малярная масса первого газа умножить на его объемную долю, малярная масса второго газа умножить на его объемную долю и так далее. Я вам покажу применение, да, то есть очень удобно использовать вот эти величины. Например, если у вас два газа, что вы можете сделать? Для одного принять объемную долю как х, для второго будет 1 минус х, то есть 100% условно минус то, что приходится на первый газ. Например, таким образом можно рассчитать малярную массу воздуха, да, потому что мы знаем объемные доли газа, входящих в воздух. Именно по этой формуле она у вас получится 29. Газовая смесь и метана. И углерода 2 оксида, объем метана в 2 раза больше объема углерода. То есть объем CH4 равен 2 объема CO. К этой смеси добавили неизвестный газ, объем равному объему значит Объем какого-то газа X равен объему метана. При этом плотность смеси возросла на 48%. То есть плотность 2 равно плотность 1 плюс 48%. За счет того, что есть формула, что плотность для газов это отношение малярной массы к малярному объему, значит плотность напрямую зависит от малярной массы. Значит, малярная масса второй смеси это малярная масса первая плюс 48%. Что мы с вами можем сделать для того, чтобы найти малярную массу первой и второй смеси? Нам необходимо знать объемные доли CH4, соответственно и объемные доли CH4. О, э, в первой смеси. Значит, за счет того, что у нас есть соотношение, мы с вами можем сказать, пусть, э, допустим, объем CO будет 1 литр или дециметр кубический, значит, объем CH4 будет 2 литра. Значит, объемная доля CH4 это 2 делить на 3. Ну и мы с вами рассчитываем, получается у нас... 0,667. Значит, объемная доля СО, соответственно, 0,333. Отсюда мы сможем найти малярную массу первой смеси. Это малярная масса метана 16 умножить на 0,667, плюс малярная масса СО 28 умножить на 0,333. И это у нас все равно 19,996 грамм на моль далее мы с вами можем определить малярную массу второй газовой смеси это 19,996 мы можем с вами умножить на 1,48 что такое 1,48 это 100% плюс 48 у наших добавочных и получим мы с вами 29 594 грамм на моль. Здесь малярную массу мы с вами не округляем, потому что это какое-то среднее значение с учетом объемных долей. Далее пусть у нас с вами малярная масса нашего газа Х останется Х грамм на моль. При этом мы должны рассчитать новые объемные доли метана, СО и нашего газа Х в новой смеси. Но за счет того, что объем газа Х равен метану, значит объем этого газа, у нас будет равен 2 дециметра кубических или 2 литра. Найдем все эти объемные доли. 2 делить на 4, это 0,5 для метана. Ой, только не на 4, а только на 5. Значит, 2 делить на 5, это у нас 0,4. И такая же объемная доля будет для газа Х. И объемная доля для СО, соответственно, будет 0,2. Давайте с вами подставим все это в значение нашей малярной массы газовой смеси. 29 594 равно. Значит, метан, его 16 умножить на 0,4. Плюс CO это 28 умножить на 0,2. И плюс какой-то газ, да, 0,4х. Значит, давайте все вычислим, чему у нас будет равен х. Значит, 16 умножить на 0,4 плюс 28 умножить на 0,2 это 12. 29 594 минус 12 это... Получается у нас 17594 равно 0,4х. Х отсюда 17594 делить на 0,4 получаем мы 43,985 или 44 грамм на моль. Это будет нашим ответом. Быстрее всего, что это будет СО2. Далее имеется смесь алкана, cnh 2 n плюс 2 и кислорода с относительной плотностью по гелию 8335. После полного сгорания алкана, то есть у нас образуется СО2, H2O и... Приведение полученной смеси к нормальным условиям, то есть когда у нас вода будет жидкая, да, то есть только СО2 и какой-то избыточный газ, а избыточным будет у нас кислород, потому что полного сгорания алкана. Относительная плотность по гелию, да, то есть я условно так напишу, плюс О2 избыток. Стало 9,5. Укажите число электронов в молекуле алкана. То есть мне нужно установить формулу алкана. Для начала найдем малярную массу первой смеси и второй. 8,335 умножаю на 4. 8,335 на 4 это 33,34 грамм на моль. Малярная масса второй смеси уже после протекания реакции 9,5 умножить на 4. 38 грамм на моль. Теперь, что мы можем с вами сделать? Мы, в общем, видим, на самом деле, пока что с первой смесью мы работать не совсем можем, да? потому что мы не знаем, сколько у нас в исходном нашем, скажем так, исходной нашей смеси, сколько кислорода, сколько его осталось. Но что мы можем сказать? Что у нас N образуется СО2. Что такое малярная масса первой смеси? Да, то есть это малярная масса нашего CNH2N плюс 2 умножить на его φ, ну я напишу органическое вещество, плюс малярная масса кислорода умножить на его φ. Так. Но этой формулы, наверное, здесь даже неудобно использовать. Давайте мы с вами попробуем через формулу массы делить на малярную массу. То есть пусть у меня будет х моего CH2n плюс 2 и y кислорода. Что у меня получается? 33, 34 равно. Значит, я сворачиваю формулу алкана, у меня получается 14n плюс 2 умножить на x плюс 32y. Все это я делю на x плюс y. Так пока что я оставляю. Теперь что же у меня получается? Получается у меня, что химическое количество для моего CO2 будет x умножить на n. Теперь нам нужно понять, сколько же у нас прореагировало кислород. Значит, водорода мы должны, скажем так, уравнять наше полностью уравнение реакции. Значит, водорода у нас будет n плюс 1, да, потому что здесь 2n плюс 1 делю на 2, получается n плюс 1. Общее количество кислорода у меня 2n плюс n плюс 1, то есть того у меня 3n плюс 1. Делю на 2, получается 1,5n плюс 1. Значит, химическое количество О2 прореагировавшего – полтора n плюс 1 и все это домножить на x тогда химическое количество уда о 2 оставшегося это y минус полтора nx плюс ну x можно просто то есть я это все от y того что было отняла то что прореагировало. так теперь мы запишем с вами что же у нас в итоге получается? 38 равно масса кислорода. Это 32 умножить на y минус 1,5 Nx плюс x плюс э, наш CO2 44xn. Делим все на химическое количество. Y минус 1,5 Nx плюс x и плюс xn. Да, у нас получается такие сложные вычисления. Сейчас будем это все считать. Наверное, я... Здесь бы убрала бы вот эту вот часть, чтобы нам она не мешала. Потому что много вычислений. Давайте разбираться с первым уравнением. Значит, 33, 34х плюс 33, 34у равно 14nx плюс 2х плюс 32у. Значит, мы здесь немножко можем попреобразовывать. Значит, что у нас получается? 31, 34х плюс... 1,34y равно 14nx. Пока что так оставляем, правильно? Дальше мы с вами преобразуем второе уравнение. Да, Здесь на самом деле химии очень мало, <составим> остальное все математика. Значит, 38y минус. Значит, ну, здесь у нас где-то nx, где-то x, n. Давайте уже nx будем писать. Значит, у меня здесь полтора. Да, минус 1. Получается у меня 0,5. То есть 38 умножить на 0,5 nx получается 19 nx плюс 38x. Равно. Так, дальше мы числители. Значит, у нас получается 30. Ой, 32. У минус, значит, что у нас 32 умножить на полтора, это 48nx плюс 32x плюс 44nx. Значит, можем мы же с вами одинаковые тут немножечко попреобразовывать. То есть 38 минус 32 получается 6y. Дальше у нас... Минус 19, да, плюс 48 и минус 44. Получается минус 15nx равно. Теперь с x 38 минус 32 получается у нас а, минус 6x. Надеюсь, что ничего мы здесь не перепутали. Можно а, вычислить, например, что мы можем? y. Давайте y вычислим из первого уравнения. у равно 14nx минус 31,34x делить на 1,34. И возьмем, подставим во второе уравнение, которое мы сейчас с вами нашли. 6 умножить на 14nx минус 31,34x делить на 1,34 минус 15nx. Равно минус 6х. Так, теперь давайте, знаете что? Я просто сверху вот это сотру, потому что нужно много-много места, чтобы решать такие большие задачи. В любом случае, кому нужно что-то посмотреть, он либо отмывает, либо вы записываете. Значит, 6 делить на 1,34 умножить на 14. Получается у нас 62,685. 7nx минус 140, 328x минус 15nx и равно минус 6x. Надеюсь, что мы нигде в математике здесь не прокололись. 62, 687 минус 15. Да? У нас получается 48, 687nx равно теперь минус 6 плюс 140. 328, потому что я переношу знак. Получается у меня 134, 328 х. И смотрите, мы все делим на х. И у нас остается 48, семь n равно 134, 328. И n отсюда 134, 328 делим на 48, семь. У нас получается 3. Значит, алкан у нас по идее. Я как-то считала эту сдачу. Там ровненько три получалось. Я так думаю, что мы где-то. Здесь в вычислениях нужно все перепроверить. Значит, что у нас то получается? С3H8. Мне нужно найти количество электронов да, в такой молекуле алкана. Значит, один атом углерода мне дает 6 электронов, потому что он находится у нас 6 по счету. Соответственно, если у меня 3 таких атома, значит 18 электронов. Каждый атом водорода дает 1 электрон, умножая на 8, получается 8 электронов. Того у нас 18 Плюс 8 будет 26 электронов. Да, задача очень на самом деле сложная. Сложна она, наверное, математически более, нежели чем как-то химически. Давайте решим следующую задачу. При пропускании чистого кислорода через озонатор. Да, то есть если озонатор получается О3... Можно написать 1,5 к одному. На выходе в сотых раза больше, чем на входе плотность. Определите объемные доли газов на выходе из изоната. Я вам сейчас здесь оставлю, как ее решают обычно, да, то есть через массу, объем, то есть через плотность. Я вам покажу другой вариант с использованием формулы плотность равна малярная масса делить на малярный объем. Значит, что у нас на самом деле получается? То есть плотность 2 – это плотность 1 умножить на 1,02. Опять же, как я вам уже говорила, если у нас малярная масса будет, скажем так, только влиять на плотность, да, за счет того, что малярный объем он постоянен. Соответственно, я могу сказать, что малярная масса второй смеси – это равна малярная масса первой умножить на 1,02. А обращаю внимание, что у нас было малярной массой первой. Чистый кислород. Значит, малярная масса второго – это 32 умножить на 1,02. То есть тут все на самом деле достаточно просто решается. Просто нужно знать как. 32,64 грамм на моль. 32,64 равно кислород 32х плюс озон 48,1 минус х. Х – это объемная доля кислорода. 1 минус х – это объемная доля озона. Да? И при этом, что у нас получается, если все это 100% или единица, поэтому я от единицы отняла х. Давайте решим, чему будет равна объемная доля. 32х плюс 48 минус 48х. И здесь у нас получается 48 минус 32, 64. Это 15, 36 равно 48 минус 32. Это 16х. Х равно 15,6 делить на 16, 0,96. Это объемная доля нашего кислорода. Вот и все. А объемная доля о 3 будет, ну, соответственно, 4%. Очень простая задача. Так, давайте еще решим одну задачку. Относительная плотность смеси озона и кислорода по гелию и 8 8,8. Определите минимальный объем такой смеси. Необходимо для полного окисления смеси ацетилена, бутана и 2 метилпропана. Массой 100 грамм относительно плотности поводорода 26,6. И И смотрите, что у нас есть. У нас есть два изомера. Бутаны и 2 метилпропана. Это одно и то же. ну По факту это два изомерных вещества, которые имеют одну и ту же формулу. С4, H10. Ацетилен это у нас С2, H2. Поэтому здесь кажется, что сложно на самом деле задачу, но она немножко можно ее сжать за счет того, что два изомерных вещества. И для начала с вами определим, что малярную массу нашей первой смеси 8 и 8 дели, ой, умножаем на 4. Получаем от 35,2 грамм на моль. Пусть в нашей, скажем так, системе да, будет х озона и 1. Минус х нашего кислорода. 35,2 равно 48х плюс 32 минус 32х. Находим, чему будут равны объемные доли. 3,2 ой, 3, равно 16х. Х отсюда 0,2. То есть в изначальной нашей смеси 0,2 нашего озона да, и, соответственно, 0,8 нашего кислорода. Это мы с вами нашли. То есть объемные доли мы определили. Теперь мы давайте запишем следующее, что у нас озон он переходит в кислород. То есть в полтора раза больше становится кислорода. Нам тоже это нужно будет учесть. И что происходит дальше? Дальше наше с 2 h 2 Скарает в кислороде, давая CO2 и h 2 Сразу же мы с вами уравниваем. Значит, нам нужно на 2 умножить. 4, 2, 10 и тут 5. И с бутаном и 2 метилпропаном. C4H10 плюс O2. Получается CO2H2O. Опять же, умножаем на 2. 8. Сюда 10. Значит, 8 на 2 это 16, еще плюс 10 это 26, значит сюда 13. И смотрите, вот у нас два вещества, и для них, что опять же, есть плотность по водороду 26,6. Значит, мы можем найти малярную массу второй нашей такой смеси. 26,6. Умножаю на 2 и получаю 53,2. Значит, что я могу найти? Могу найти, опять же, объемные доли как ацетилена, так и бутана или 2-метилпропана. 53,2 равно ацетилен, это у нас 12 на 2 и плюс 2, 26, давайте у возьму, плюс 12 на 4 плюс 10, это малярная масса изомеров, 58 минус 58х x y что у нас получается 58 минус 53 2 это 48 а здесь у нас 32 y y отсюда 48 делить на 32 это 0 15 то есть 0,15 у нас будет C2H2, а 0,85 в объемной доли или отношении химических количеств C4H10. При этом масса у нас их 100 грамм. Значит, что у нас получается? Пусть у меня будет химическое количество Z, да, всей все смеси химическое количество у меня будет Z. Хотя можно сделать еще хитрее точно Сейчас до меня дошло, что химическое количество всей смеси – это масса смеси делить на малярную массу смеси. Почему бы и нет? Значит, химическое количество такой смеси 100 разделить на 53,2. Даже можно и хитрее сделать. Это 1,800, ну тут надо округлять до 88 моль. Теперь химическое количество С2H2 это 1,88, мы донажаем на объемную долю, 0,15. Получаем 0,282 моль. Тогда химическое количество С4H10, э, 1,88 минус 0,282. Получаем 1,598. Что мы делаем? Теперь переходим на химическое количество кислорода. Значит, если у меня 0,282 моль моего ацетилена, значит я умножаю на 5 и делю на 2, я получаю 0 705 кислорода. Дальше, если 1,598 наших изомеров, значит я умножаю на 13 и делю на 2 получаем мы 10 387, значит суммарное химическое количество кислорода это 0 705 плюс 10 387 11 моль. Но это что у меня такое? Это и озон, и наш кислород. Что мне нужно сделать? Значит, если у меня Скажем так, мы даже можем представить, чтобы было проще, да, пусть у меня химическое количество всего, всей моей смеси будет, например, ну, давайте я возьму какую еще букву мы с вами не взяли, м. Значит, у меня будет 0,2 м моего Озона, потому что мы рассчитали, и 0,8 М моего кислорода. Потом 0,2 М моего озона превращается в кислород. 0,2 умножаем на 1,5, получается 0,3 М. И весь кислород 0,8 М плюс 0,3 М равно 11,092. Значит, отсюда я что могу найти? Чему будет равен? У меня М, да, то есть вся моя смесь. М равно 11,092 делить на 1,1, получается 10,084 моль. Отсюда объем, я просто 10,084 умножаю на 22,4, и получается у меня 225,882 дециметра кубических. Если это CT, то 226 моль. Вот такая необычная задача, но учитывайте то, что у вас озон будет переходить в кислород. Надеюсь, что все было понятно. Самые интересные задачи мы с вами разобрали. Если у вас появляются какие-то интересные задачи, пишите прямо в комментариях под видео, где мы будем решать задачи. И ждите их в следующих видео, либо ждите их в инстаграме, мы обязательно их с вами разберем. А пока, всем пока!